раннее утро мы заливаем шои, один из них простых способов ну, посмотрите как мы это делаем то есть сначала должен быть жидкий раствор в этом мешалке потом мы его седим через сыто и заливаем в лейку потому что если не сидить попадаются маленькие так сказать кусочки и потом э, начинают отбиваться лейка ну, вот как-то так ну и естественно заливаем наши швы. Вот главная красота нашей работы. Вот она. Вот как это делаем мы. И потом уже чистим щетками по металлу, чистыми или как вы там можете, мастерком мой, кто такой будет чистить. Может, кто-то какие-то новые приспособления найдет. Но мы это делаем так. Покажу. Все. Заказчики, стройте из камня мастера, зарабатывайте на камне.